приветствую всех и сегодня мы создадим игровую валюту для нашего проекта для того чтобы сделать нам понадобится переменная coin тип переменной у нас integer и выставляем репликацию дальше у нас есть в главном виджете переменная текст куда мы будем записывать наш текст у нее есть bind, где мы берем нашего игрока, берем coin и выводим это в текст. Нажмем play и видим то, что у нас есть 1500 монет. Давайте создадим actor blueprint. Назовем его coin. Откроем его и в нем сразу выставим репликацию в том случае если мы хотим чтобы это работало по сети. Дальше мы добавим куб для того чтобы как-то отобразить их на сцене. Я выставлю 0.3 размер. Теперь перейдем в event и добавим класс settings наш интерфейс интерректа удалим все лишнее и вызовем event interact из персонажа мы достаем coin get coin это наши деньги дальше мы берем set coin для того чтобы мы могли записать новое значение делаем плюс И достаем promote variable назовем coin также выставим репликацию на этой переменной и запишем эту переменную к нашему персонажу и теперь мы можем сделать destroy actor нажмем play но мы забыли выставить сцену Эктор. снова нажимаем play взаимодействуем и у нас добавляется одна монетка но мы немного переделаем так у нас ошибка сейчас мы это быстро исправим у нас нужно проверить на валидность interact item прежде чем удалить со сцены объект Так, теперь мы тут дестрой можем убрать и сделать через интерфейс, вызвать destroy actor. Только нам нужен event. И вызываем destroy actor. И выставим, давайте здесь 200 монет. Нажмем play. Давайте скопируем наш эктор. Нажмем play.